Бисмиллях. Ассаляму алейкум рахматуллахи Дорогие братья и сестры, сегодня мы проходим новый урок из книги «Люгати. Мой язык». Итак, сегодня будет правило. Правило из книги по Нахву. И мы будем проходить первое, первое задание. Это Аль-Калям. Что такое Аль-Калям? Речь. Калям. То есть то, что мы говорим – речь. И вот, когда она будет называться калямом наша речь, давайте мы сейчас узнаем. Аль-калям. Аль-Каляму, аль-калям. Гуа это первое. аль лявду аль-мураккабу, аль-муфиду, бильвадай. Смотрите, чтобы калям был калямом, здесь должно быть четыре вещи. Аллавв, то есть что-то произнесенное, какое-то слово. Это значит, значит, должен быть голос, в котором есть арабские буквы. Аль-Мураккаб составлен из нескольких слов, должен быть калям. аль приносит пользу, то есть законченная, законченная речь, законченное предложение. И бель Должны быть арабские слова. Не должно быть там слова, там э, в арабской речи, слова, например, английские, русские там или еще какие-то другие э, языки. Итак, «Аль-Каляму» «Гуалявлу аль-Мураккабу аль-Муфиду бильваде» Это какое-то слово. Потом «Аль-Мураккаб» составленный из одного из двух слов. «Аль-Муфид» приносит пользу. И чтобы были слова арабские вот тогда будет называться это калямом. Еще раз повторяю, Аль-Калям. Что такое аль-калям? У него есть условия, чтобы это был Альав, Аль-Мураккаб, составленный из нескольких слов, минимум два. Аль-Муфиду, Файда, чтобы была польза, и Бильвадай, Бильвадай, чтобы было там арабские слова. Текст. Перед нами текст. Анавалид, вам один табук. Вот это есть, Калям. Анавалид, я валид, вам один ати и мой город табук. Все понятно? Значит, смотрите. Слов, слова есть? Есть. Арабские буквы есть из алфавита арабского? Есть. Потом составлены из нескольких слов? Так точно. Потом в... Польза принесла, пришла, польза, польза имеется? Есть, имеется. Законченное предложение? Законченное предложение. Арабские слова? Арабские слова. Все. Она валид, вам табук. Я валид и мой город табук. Понятно, да? Она валид, вам адинати табук. Следующее. Ва ухти, вычдан. А это моя сестра, Вичдан, ее зовут Вичдан, тоже Калям, вот это есть Калям. Значит, лявз, есть, несколько там, мураккап, составлены из нескольких слов, и все они идут по порядку. Ва-гадиги-ухти-вичдан. Муфит, польза есть, законченное предложение, законченное. А если бы я сказал просто ва ухти а это моя сестра, и не сказал бы имя ее. И сказали бы, что, кто, кто, кто, кто, кто. Потом я сказал, Уичдан. Все, это муфит. Потом эти все слова арабские. А если бы я сказал, Уахадихи, сестра Уичдан. Слово сестра я произнес по-русски. Не сказал ухти, а сказал, моя сестра, да? Тогда бы это не был калям. Потому что не по-арабски там. Понятно, да? Уахадихи, ухти Уичдан. И еще мураккаб составленные слова. А если бы я, например, поменял слова? Ва, вичдану, гадиги, ухти. Или там, например, ухти, ва, гадиги, вичдану. Меняю слова, но там предложений нету. Там нету непонятно это предложение. Вроде бы мураккап, вроде бы составлен, но нету файды. Понятно, да? Это не будет калям. Должно быть аль-калям. Это говорит аль-давд, аль-мураккаб. Должен быть торти порядок. И еще файду приносит этот а, калям. И еще чтобы все по-арабски было. Вахадихи ухти вичдан. А это моя сестренка вичдан. Айдана намазратун васятун. Смотрите, опять калям. У нас поле широкое он, где мы сажаем разные фрукты, овощи, зелень. Айдана, у нас мазратун уасиатун. Это калям. Это калям. У нас есть мазра, там где мы делаем зират. Зират, то есть, высаживаем что-то. Уасиатун широкая. Назрауфига, мы там сажаем. Фига в этом мазра, в этом поле. Фаваки, смотрите, фрукты, вахадрават, и зелень, или овощи, вазугура, и цветы. Опять калям, это все калям. Назрауфига, фавакига, вахадрават, вазугура. Итак, перед нами текст, состоящий из каляма. И этот калям полезный. муфида. понятно, да? Сегодня, значит, мы с вами проходим, что такое калям. Калям, гуа. Ал-лявдуль муфиду биль Это надо запомнить. Это надо запомнить. Аль-калям. Гуа лявдуль мураккабль муфиду биль вадай. Задание. Акурау. Вот, например, вот это слово акурау Это глагол. Акрау. Я читаю. Переводится. Акрау. Это не будет называться калям. Почему? Да, тут есть ляв. Это какое-то слово, в нем буквы арабские, а арабский смысл имеется. Но здесь нету мура, муракаб, здесь нету э, больше двух слов. Акрау, что читаю. Если бы я сказал Акрау Аль-Калимат Аталия, например, или а, Аль-Атия, то тогда был бы Калям. Но здесь просто Акрау, читаю. Например, Валид, это не Калям. Хотя арабские буквы, арабский смысл, а потом это лявл, но здесь нету мураккаб. Одного слова нету. Файды никакой не дает мне это. Одно слово. Должно быть валид ахи, например. Валид мой брат. Васятун. Широкое. Что широкое? Мы ждем. Мы ждем. Что широкое? Подушка широкая, диван широкий, там э, стол широкий, ковер широкий, там э, поле широкое, дерево широкое, Васятун. Это не будет калям. Просто слово Васятун, это не калям. Табук. Например, город Табук. Что-то... Что табук? Табук. Табук, например, Мадина. Или Мадина Ти. Да, например, мой город. Тогда был бы калям. Фаваки. Фрукты, Зугур. цветы, это не калям, это просто ляв. Это просто слова. Так. Арсамудайра хауляль харфи вау, Значит, здесь четыре слова. Валядон, саутун, уджухун вуяун. Валядон, саутун, вуджухун, вияун. Валядон, мальчик, саутун, голос, вуджухун, лица, вуяун. Это сосуд. Здесь нужно найти букву ВАУ, подчеркнуть ее, выделить э, кружком и написать это слово. И перевод. ВАЛЯДОН САУТУН ВУДЮГУН Дальше. Акроуль КАЛИМАТИТ АЛЬ атия Вот это вот КАЛЯМ. Я читаю следующие слова. АКРАУЛ КАЛИМАТ АЛЬ атия Валит Имя ВАСЯ Широкий ХАДРАВАТ ЗЕЛЕНЬ И еще может быть овощи ЗУГУР Цветы. Это аль-калимат. Это просто калимат. Слова. Так, следующее задание. Урод тибуль калимат. Аль-ати. Я расставляю следующие слова. Ли у и на джумля тануфида там? Для того, чтобы джумля полезная была. Вот правило наши. Для того, чтобы сделать правильное предложение, мы должны расставить слова по порядку. И чтобы у нас было предложение «сумакту бога», и потом я должен это написать. Например, слово «вычдан» – это имя девочки. «Тазуру» – делает зиярад, посещает. «Наджран» – это город в Саудовской Аравии. «Наджран» – значит, здесь правильно будет. Сначала глагол ставим, потом ставим слово «тот, кто выполняет это действие», и потом следующее, третье, «куда, на что действие падает». Значит, мы должны сказать Посещает девочка по имени Вычдан город Наджиран. Вот тогда будет правильно. Тогда будет джумля Муфида. Тогда будет калям, что состоящий из нескольких слов, э, приносит пользу и э, все слова по-арабски. Вот это калям. Актабумаю мля алайя. Я пишу то, что мне читают. Диктант. Слова. Восемь слов. Значит, первое. Это у нас, например, мы смотрим, какое слово я произнесу. Например, Табук. Табук. Город. Наджирон. Еще один город. Наджирон. Аль-Калям. Аль-Мураккаб. Аль-Муфид. Аль-Джумля. И еще одно какое-нибудь слово. Мазратун. Мазратун. Все. Восемь слов. Нужно это записать. Это записать. Диктант. Теперь текст. Интересный, интересный текст про зайца. Интересный текст про зайца. Аль-Арнабуль-Магруру. Аль-Арнабуль-Магруру. заяц Самодовольный или самообольщенный. Алмагрур – это самообольщенный. аль Арнабуль Магруру – заяц самодовольный, самообольщенный. фи ляяли в одну из ночей. Тахаллякал ахфаду – собрались внуки. аль ахфаду – хаулал джаддати вокруг бабушки. То есть уселись. халлака это в кружок. тахаллака Расселись внуки вокруг бабушки. В одну из ночей собрались внуки э, в кружок вокруг бабушки. Палят сальва». Девочка по имени Сальва сказала. "Палят, «Нуриду Аннасма а хикаят аль арнабель магрури». «Нуриду мы хотим Аннасма а услышать рассказ хикая хикаят аль арнабель магрури» про зайца самодовольного или обольщенного колят солюа нуриду нас махи кеталь магрури коллятельджа сказала бабушка бэйна океаналь арнабу однажды заяц был кеаналь арнабу был заяц фисе на соревнованиях на соревновании массу ляфаи то есть на перегонки. Они соревновались на перегонки вместе с черепахой. Заяц с черепахой был на соревнованиях. Кто первый прибежит? Мы же все знаем, что прибежит заяц. Но что же произошло? Бейна маканаль арнабу Суляхфа это черепаха. Медленная-медленная черепаха. А арнаб – он очень быстрый. Так ведь? Байнамакеналь Смотрите, вот он, Магрур, самообольщенный. Он расслабился? И что? обольстился своей скоростью? своей скоростью? Сура. Мы говорим, без сура. Сделай быстро это дело. Давай быстро. Делай. И вот он своим своей скоростью в и сказал. Я посплю немного. Ты давай, иди, давай. Беги, черепаха, ползи, ползи, ползи. А я чуть-чуть полежу. Полежу чуть-чуть, потом встану, потом быстро, быстро, быстро догоню тебя и, и приду первым к финишной прямой. Так ведь? Само обольстился зайчик? Игтаррабисуратихи вакаля. Санаму калилен. Уастамарратиссу ляхфау. А, черепаха? продолжила Биссейри свой путь. Несмотря на то, что у нее самый, самый быстрый соперник, Заяц, она все равно пошла. Она все равно пошла, отправилась на соревнование, все, она на соревновании и она, все, у нее быстрый соперник, но, однако, Черепаха не стала сдаваться, не стала ложиться вверх брюхом и говорить, все, я не, не, не смогу победить этого Арнабальмагрура. Бальмагрура Самообольщенного. «Вастамар ради ас-суляхфау биссейри». И она продолжила движение. уараби рабихат ас Смотрите, и она, и она рабихат. И она победила эту гонку. у надим арнабу». И сожалел, сожалел заяц. То есть заяц проспал, просто-напросто лег, на травке, под деревом, заснул и проспал всю гонку. Он ведь сказал Санаму Калиле, я немножко посплю. На самом деле он проспал все свои гонки. И черепаха победила у Анадима Арнаму. И потом он сожалел. Надима сожалел. الأرنب المغرور في إحدى الليالي تحلق الأحفاد حول الجدة، فقالت قالت سلوى، سكزل سلوى نريد أن نسمع حكاية حكاية الأرنب المغرور. قالت الجدة بينما كان الأرنب في سباق مع السلحفاء، اغتر بسرعته وقال سأنام قليلة، واستمرت السلحفاء. Сул-Ахфату Биссайри варабихат ас Ванадимал Арнабу Еще раз читаю Для того, чтобы закрепился этот текст Ал-Арнабу-ль-Магрур тахал ахфаду Хаул-Л-Джаддати Калет салва Нуриду ан-Насма Ахикает Ал-Арнабин-Магрур арнабу إغتر بسرعته وقال سأنام قليلة واستمرت السلحفاة بالسير ورابحت السباق ونادمة الأرنب. Ну давайте еще раз الأرنب المغرور في إحدى الليالي تحلق الأحفاد حول الجدة قالت سلوان أريد أن نسمع حكاية الأرنب المغرور. قالت الجدة. Итак, текст понятный, надо разобрать, какие незнакомые слова, выписать в блокнотик, в журнальчик, запомнить, заучить текст, читать 10 раз, писать его даже надо много много много писать чем больше пишете, тем больше запоминается и последний еще текст у нас еще остался она на дджут она на я вам а мой город аррият она она вам один я Наджут, вам один атерят а мой город Аррият. Риад – это столица Саудовской Аравии. Иннага Асымату Биляди. Поистине, это, этот город, Риад, столица моей страны. Асимату Биляди. Балядун Биляд. Моей страны. Мадинати Джамиля. Мадинати Джамиля. Мой город красивый. Фига Джусур. В нем Джусур. Мосты. Уабрач и башни алия высокие у и мечети у и магазины кабира имеется в виду супермаркеты мулы кабира большие а ну дуют у амадина тиррият я ну а мой город аррият и нога мату поистине это Столица моей страны, Мединати Джамиля, мой город красивый, Фигаджусуруну Абраджун Алия. В нем мосты и башни высокие, уамасаджиду Уаматаджур Кабир и мечети и супермаркеты большие. Анануджут, нунджут Уамединати Рряд, иннаға асамату Джамиля. ФИХАДЖУ СУРУН ВААБРАДЖУ НА АЛИЯ КАБИРА. Понятно. Текст понятный. Текст понятный. Нужно читать, читать, читать как можно больше. Кто не понимает, нужно его много-много-много раз читать, распечатать или переписать и подписывать наверху незнакомые слова, как переводится каждое слово. АКУРАУ. АКУРАУ. Я читаю. Нуджуд это имя, дюссур – это мосты. Абрач это башни, массаджид, мечети. Матаджир, супермаркеты или магазины. Нуджуд, джусур, абрач, массаджид, матаджир. Еще задание. Еще одно задание. Арсумудаира. Арсумудаират. Я рисую кружок Хауляль Харфи вокруг буквы Джим. Нужно найти букву «Джим» и написать, э, обвести его в кружок «Сумактубу» и потом написать это слово. Джарада, Джарада, Джарада, Саранча, Джарада, Фиджль, Фиджль, Фиджль, Редиска, Ма'джун, Ма'джун, Паста, зубная паста может быть, Ма'джун, Джабаль, Гара, Джарада, Фиджль, Ма'джун, Джабаль. Это надо будет написать и перевод, если есть возможность, написать внизу еще перевод каждого слова. Следующее задание. Акрооль Атия. Я читаю следующие слова: Нуджут Джусур Абрач Масаджид Матаджр Джамиля. Это надо тоже запомнить эти слова. Нуджуд джусур обрач, Масад Матаджир Джамиля. Знать перевод каждого слова и много-много-много раз его читать, чтобы это все запомнилось. Ну, дюсур джюсур, аброч, масаджит, матаджир, джамиля. Понятно, да? Это задание, задание, задание. уротибуль калимат. Опять здесь нужно расставить слова. Перед нами слова есть. Следующие слова. Аль калиматиль атьята. Ли у джумлятан муфидатан. Для того, чтобы составилось... Предложение полезное. И потом нужно будет ее написать. Маджид. Солля. Альмазджиди. Фи. Смотрите. Маджид. Имя мальчика. Солля. Молился. Аль-Мазджиди. Мечети. Фи. В. Запомните. Сначала мы ставим глагол вперед. Потом тот, кто выполняет это действие. И потом на, на что действие падает. Значит, сначала мы говорим «молился», потом «кто, «кто маджит», «где» «в мечети». Вот так надо будет написать по-арабски. Ну и четвертое задание. «Актубу маюмля алейя». Опять диктант, опять диктант. «Аль-Арнаб», «Аль-Магрур», «Аль-Арнаб», «Аль-Магрур», ас Ассулахфа. Да? Потом что? Какое еще слово можно? Аль-Масджид. Аль-Масджид. Матаджир. Матаджир. Джусур. Джусур. Мадина. Мадина. Асима. Асима. Ар-Рияд. Ар Биляди, биляди, биляди, табук, табук, Наджрон, наджорон. Сколько новых слов, сколько новых слов мы сегодня с вами узнали. Барак Аллаху фиикум, ваджазакум Аллаху хайран, хайрал джаза. Сегодня, значит, у нас было правило с вами, где мы проходили, что такое аль калям мы сказали, что такое «Аль-Калям» – это «Аль-Калям» – «Аль-Мураккаб» – «Аль-Муфид» Значит, «Калям» – для того, чтобы он был «Калямом», у него должны быть условия, чтобы это было «Лявз» – какое-то слово, состоящее, составленное из букв арабского алфавита. Потом, чтобы это было несколько слов от двух и более «Аль-Мураккаб» – составленное было. Потом «Аль-Муфид», чтобы это приносило пользу. «Файда» была, чтобы человек не ждал продолжения, не ждал от тебя продолжения, а все понимал уже. Законченное предложение было. «Аль-Муфиду», и чтобы все эти слова были по арабскому языку, на арабском языке, составленные из арабских букв, на арабском языке. «Баракаллау фикум». وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا خَيْرَ الْجَزَى سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ